8. Справа це порту. Да, постов. Понадож, понадож. Найс, найс. Я найс! так, найс! Я найс! так я найс! играл на пятерочку. Да. Вот. В этом раунде ты прям идеально так сыграл. Ой! На, <рек> <рек> да выдеваетесь. Ну что это? Вот ну что это такое? Привет, я шок. В начале года я участвовал в турнире на 100 тысяч долларов нашего ТВ. И скажу откровенно, играл я там очень плохо. Я не знал точно ответ, что именно повлияло на мою отыгровку. Поэтому я позвал чемпиона мира по CSGO. Моу. Для того, чтобы посмотреть демки и провести анализ всех моих действий. Скажу честно, я был в шоке, когда увидел причину моего проигрыша. Это просто обязательно надо исправлять. Ролик на 40 минут. Это большой анализ, который понравится не всем, но он будет очень полезным. Смотрите на мои ошибки и слушайте то, как надо было поступать в этих ситуациях. Спасибо каждому за лайк этого ролика. Кстати... В моем телеграм-канале прямо сейчас мы разыгрываем этот нож. Ссылка есть в описании. Ну что ж, первая катка. Мы сыграем всего 5 игр. Каждая из них против стримеров и проигроков. Каждый капитан пикал по тиммейту. В итоге я допикал до такой команды. Девушка-проигрок Фатал, тренер Хали, про игрок Magics и комментатор Машин. Так, ну а сейчас, то... Короче, смотри. что ты держишь тут? И... Вот как раз таки, у нас трейн попался. Ага. И, и мы... Я уже вижу, что ты не понимаешь, что не не происходит Мне не дали скучно че. мне делать. Я уже вижу, как ты не понимаешь, что делать. Короче, сейчас мы просто играем, мы просто зашли, собрались за 5 минут, дошли и все, да? Я на втором раунде спросил или на третьем, а куда мне встать, и мне сказали, мне даже не сказали в итоге, что делать. Я просто решил, ладно, буду сидеть, смотреть мейн. мэйн. Айви двое. Айви, все. Айви. Вот я вот, и как бот, вот я как бот. Ты же знал, что зелень есть. Ты, во-первых, знал, что зелень есть, и скорее всего он будет пушить. Займи, только вот эту полицию и все, что-то налево переключайся. Мэджик, где мы играть? Играй сотку или вверх-вниз. Вместе с фатал. Договаривайтесь там и играйте. Мид okay. гранаты там кидайте. Я с форма пару пойду. Поп. Паст, мейн. Поп. Поп. поп, эээ, и мейн. Вместе решили допустить мид, да? Мод вот, снова смотри. Вот тут ты. Вы принимаете решение пушить же. Мидл, мам говоря, пушит мидл. Что-то Ну пушь дальше. Боже, тут стоит кольт на пятом вагоне. И который будет принимать всех. А же нужно было делать эту ситуацию. Просто с ним же лететь. Ты либо за ним палить вот такую, которую тебя отсюда не убьют, либо уже выходи стреляться дальше. Ну вот, ты вот то, что шип нажал, да тебе нужно было выходить дальше стреляться. Вот твоя четверка, видишь. Прикрывал бы. Ты был хотя бы дома Марли нанес но на него бы уже не так сильно отвлекались. Ему нужно было уходить по Я пойду на Позиция говна. Нет хорошая позиция. Отсюда часто, понимаешь. Это тоже ну, норм. Можно еще по себя смог давать его новейший. So, One, One train, on, трайн он он вот то есть смотри меня убивали вот просто не давая шанса я, вот ну, занимал, смотри. я занимал всю игру нелепые позиции если ты не знаешь что делать вот тут по крайней мере кату вот так бы шел бы вот так давали бы сата и вот так контроль был вот так бы сказать ничего не флешит особо и ты понимаешь только одну точку то есть ты почему-то всегда это начинаешь на все раскручиваться потому, туда, что, туда, потому туда. что это карта которую я не особо знаю, как где лучше играть, какое позиционирование сенирование они Вот, видишь, ты же понял свою ошибку, сразу же Вот тут двигайся, уверен, то есть я как-то проще, кого-то как нет ответственности никакой Я Я я же сейв и кому-нибудь, окей? Да Мы можем просто и играть from main. defensive. Я не дам Да, да, Эрик Молик Молик мой Да, я на О, тяжело Ну дальше бежим Ну no, no, я, я бы нормально, чел меня бы убил, да, Савик? Ну да, если бы то уже был Ты можешь взять ловерк? Я у вас аппар Яду флеш Ополов. тут есть полиция, вот, да, выбрал ее А что ты снова? То видно, что ты боишься кого-то их я все. Да, я боюсь и Смотри, смотри. Вот, вот 10%. Ну, типа, mm -hmm. такие противные килы я получаю. Ну, для него это легкий кил, вот, оп, увидел тебя. Очень просто, да. Вся, у тебя это смотрелось как экшен, а для него это прям очень легко было. У тебя снова есть ты можешь воспользоваться. Можешь дать молот на победит побежать в ВН. Попросить флешку мидл. молот неправильно, мод через версии дает хороший. Так, лах, лах, а вот, подожди, подожди. Он как упал? Нормально? Ну, он на... тебе дают не вот такой, чтобы не убегали, а вот такой, чтобы абит не пикал, чтобы Я mm пойду -hmm. вот, yeah, like, what... Ну, то есть, вот это вот полиция уйдет, вот, вот ай, это дефолт, и он так контролит One so, что, что я должен сейчас сделать, в идеале Ты что-то взять Смог военкинуть, всегда yeah, умел, его я иду к тебе. Да, да, забери верхнюю, окей? Да, я забрал верхнюю. Он смог военс всегда обновляется. Вот ты идешь холпащей, правильно? Мне сказал, Маджикс, возьми вверх. Да, все нормально. Я сейчас смотрю вверх. Да, я смог наниз и возьми вверх ему. Все. Эрику ходи, Эрику ходи. Кросс Эбокс. Два. Один Flashing side, мертвый. Один мертвый. Момо, момо. Вот box. Что мне было выйти, да? Да, выходи, выходи. Конечно, твои пока живые. Твои живые, все хорошо. Мог выйти. я смотрю, как это Я вижу бомбу. Можете по тормозам пройти. Пока твои живые, тебе нужно действовать. Ситуации разные бывают, но в этой ситуации тебе нужно было действовать. Кинуть хаешку, кинуть флешку сказать, и так выйти в этот смок и разъебать. Томби, томби. They can go up. Fuck хочу кинуть смок и не хочу. Давай, смог сюда всегда, смок всегда. Били мидл. О, дал хэджот. Ну Все, надо пойти, загибать, надо. И вот, и чел все это время проходит слева. <свы> да, да. Поэтому, вот, если бы ты дал смог, он бы так не выходил бесплатно плака. Uh, I will flash for you, IV, yeah. smoke. Vickety, yeah. Ivy, пиг. Пикать себе, ави. я I will flash right side for you. For to pick Ivy, and you will kill the guy, если there is someone. Mm. Вот, сейчас мы, смотри, вот мне дает Magic <свы> сейчас <aflashar> флешку <свы> И у меня два изи фрага. Ну что это за стрельба? Ты понимаешь, насколько ну я не так стреляю. Я не так должен стрелять, но ну, это просто худшая игра. Ну, ты слышал вообще ты знал, что они идут. Я знал, что я уверен, что сейчас будут киллы. Я увидел, эти два тебя кило, глаза загорелись и ху, никуда сделал. Ну, пока могу сказать то, что на тебя это холто дает. Вот давление холтове, оно такое, что тебя побуждает на те действия неуверенные. Смокс онвей. Молтов онвей. Ван электро. Ван электро. Электро audiobook... er... убил. Первый факт по флешке Смотри, вот меня просто как бомжа убили. Ну ты вот не что кс это игра правого плеча. На плече. Слева тебя видно. Ты кидаешь под смог контролишь. Если тут ничего не кидаешь, мог кинуть так флешку на И вот так. Пикать. еще одну флешку, еще раз пикать. И пикать. У тебя две флешки или смог. Ты их нет Ты смог, вот вообще не уважаешь. Я Эрик. Нет, нет, просто уверенно. Вот представь, что ты с ОБ катаешь. Вот уверенности не хватает тебе в этом. Вот сел плюс минус. I go close B. One A. I de dead. Все, равно, да. Вот ты увидишь плечко. Вот ты увидишь. Вот уверенно. Все. Нормально, nice. бля. Uh, в случае, если они мы будем Мы IV, потом мы вернемся И и Машин идут лобби И после нас, мы B, Мы играли с Меджиксом, magic. постоянно одну и ту же комбинацию Двоем mm. пикать? Да, но ну, то у нас хватило на три раунда, конечно Мы двоем пикаем, лево-право mm -hmm. mm -hmm. Я право смотрел? Лево? Он право не вижу Право! Go back, go back Now coming to Ipsk, so wait Смотри. Тут нельзя стоять, нужно бежать глоками. Нужно быстро полицию занимать, да. Быстрые, ближние полиции нужно занимать. Вот эти. Вот эти, вот эти. Ну то есть ты блок, а ты стреляешься, получается, Сейчас спами на этот. На дальних. Да. Смотри, вот просто я даже не видел, кто меня убил. Ну тебя вот этот убил. Сниз ты спускался. Это было близко О, Эрик, он со мной, let's go слава, Словли запикаем влево, пикаем влево, там что-нибудь придумаем Давай We'll pick AV now Заберёшь мне правую стенку? Я взял, я взял Давай. Я далеко AV dead One in T-man T-man Two T-man I hold T-man If they go back Он убивать братан? Ты смотри, меня сейчас убьют в бок просто Он уже контролит тебя, ты контролит какой ужас! Ты же видишь, что он делает? Ты на него еще смотришь. И ты такой, или вместе с ним посмотрю направо? Нет, он тебя контролит это, ты контролит это. Можешь подойти в упор? Я запущу подсмак налево. После смока этого дам молик направо? Уже даю. Я пыкнешь молик, а флеш тебе дам, окей? Пикнешь упор. Лево пикать, а право. права? Право, право, право. Понял, понял. Я готов. Ты флеш вперед, перевезя заряться хорошо, один еще, один один Смотри, вот я как буду двигаюсь, видишь как я долго двигаюсь, как я долго думаю здесь. Один еще. Вот, вот, я раз... oh. все, пошел, брат Найс. Эрик, я флешка там на сотку, забегаешь между Давай, давай, давай, first давай first готов. Так, я горю. Ой, зачем понимаешь зачем, зачем? знаешь что когда ну даже если ты хотел потушить что да. знаешь что тушится не в край а в Ну да, да, да. другой вопрос а зачем нет нормально ты мог потушить и выйти и убить типа ту же бомбу осладалась типа ты нормально все это принял а -а -а. нормально все сделал мог потушить и выйти сразу пихнуть типа сам вверх близко Окей, okay, Короче, неуверенность и незнание карты. Играл бы какой-нибудь э, Инферно. Или... На GGDrop вышел новый весенний апдейт. Это пиратский ивент с двумя акциями. Первая это гонка пиратов, где за выполнение задания вы получаете поинт. Чем больше выполненных заданий, тем больше шансов забрать гарантированный приз от 2000 рублей до 200 тысяч. Сейчас я выполняю задание с открытием 5 кейсов и получу 140 поинтов за это. Все очень просто работает, а задания обновляются два раза в день. Вторая акция связана с кэшбэком. За каждый депозит вы получаете скин поинты. К примеру, закинув 1000 рублей, вы получите 1000 поинтов. И дальше обменивайте их на рандомный скин Используйте мой промокод CLUB33 И получайте плюс 11% к депозиту а, Эрик, иди на светлое Смотри, я стану справа в кейве И ты вот в этом дверном, стой, контроль Мит, мит, мит Уходите Free, meet. Free, meet. Эрик, уходи Maybe Это тоже не было Это, это И что, еще забыл, мы что-то не загадали Ходи, хп, пончик а, хп. Хп. One, uh... Пончик, пончик один Там, там два пончика еще один. Дефа. Дефа есть. Нету меда? Да. Эй, yeah. okay, можно дело открыть. Аккуратно будет медофлеш. Ну, все, видишь, чутенько. Ты вот сразу видно, что на этой карте ты раздупляешь, понимаешь, как играть, двигаешься уверенно, более. Кидаешь гранату уверенно, берешь осознанно. Я не вижу. Мед просто. Это экзаг. Экзаг. Ту-т-т-т-т-т-т-т-т. Экзаг. Мид, борд, мид. Надо убить. Давай, клавиачка. Я убил. Ну, тут, тут четко ты все делал. Не знаю, тебе это сказали сделать. Прострелиться? Да, типа поставляешь что-то сделать. <свист> Сам начинает. Ну, типа, они шли, и ты должен был какой-то делать дистракт, чтобы твои сыграли в этот момент. Ну, то У -у есть ты должен на себя был внимание отвлечь, ты принципиально все делал. Мидо выйти, аккуратно. Могли выйти. Я вышел, убил. да. вышли. А, мид, крас, убил. Амид, прекрасно, убил. Кевен. инкейп, инкейп он. Итак, okay, Эрик. Вышел... А, зашел. Боя зашел. Ты смог нормально да, стоять, и ждать? Да, а, да, да. а, вот... Да. А, вот, ну как? А, нет, не меня нормально, убил? нет, не нормально. Вот, он тебя убил. Он меня видел заранее, да? Нет, он у тебя был все равно преимущество. Он увидел, откуда ты дал, и он при фаером грубо на тебя уходил из-за этого... А, ну ты так не должен убивать все равно? Ты смог калявачину. Зачем ты правой рукой даешь? Вот так, левой рукой, да, вот так, абсенку она уже ударить. Физика, физика игры, же. должна быть. Вот сейчас он, Смок, да, он понимает, видит... Понимаешь, где ты? Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, ужас, ужас, ужас да, да, да, да, да, это раунд ты да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Это да, да, да, да, да, да, да, да, все, пошло, давайте. девять, Давай. девять, девять, бур. Я не скудал. One heaven. And one speedway. Кев зашел, Эрик. Подойди ко мне и стрейфись стрейф двери, они а в Кеве. Хорошо, сейчас сделаю. Пока -то. осторожно. Один, чтобы, один потом, рампа. рампа дайф, один рам... вообще, да? да, один банан. Делаю стрейф. Стрефись и, mm -hmm. и чекай, типа. Ты, who... okay. Авик uh, в девятке. There's all to speed, like at least two. Ну видно уже движение у тебя более уверенно по сравнению с трейном. Ну, то есть видишь, ты уже осознанно бегаешь Понимаешь, какие углы, как карта вот. Друг... Б... не нормально в таком тайме Давай. Все нормально. Е, на Тут стоит. Он идет, он идет. Вот, Начали двигать. простреливать. <свист> да, а ну все ты побай... Алло, что ты делаешь ты дальше? -то? Ты уже байтнул? уже все байт это такая спалился это уже байт Три да да да да да да да да да да да да да, хвост. Банан Раш, банан Раш. Найс. Найс. Я nice. nice. а, с nice. тобой. Ловушпи, ловушпи. А что Ну куда ты дальше летишь? Да. Да, да, играю, я доиграю уже. играю же. банан Найс. Я смотрю банан, окей? с Убил. Кейв был. Убил Найс. What What I mean? Это, я имею в точно. Я yeah. B, one I B. шумлю, да, неправильно, надо mm -hmm. Смотри, я, я пропустил чела, просто пропускаю как как халяву, вот так бы вот сел бы так. Смотри, меня сейчас убьют. Вот так, вот так бы сел бы, вот так. И вот так бы делал бы, вот так делать. На чек играть если ты хотел бы. Ты так все контролишь То есть ты сам понимал, что оттуда чел может выйти А по итогу решил сюда стянуться Тут вот так, как ты будешь смотреть? Nice. Хорош, бро найти uh, the... uh, uh, we'll Один пончик Найс nice. Пончик, один он. Полево был, да, тут До конца, до конца И без нас Может до конца? А, уже нет А, лайки Надо yeah. было до конца yeah. Черт и мне говорят, хай, депу, депу. Да, а я отпустил. Я бы задевал. Я бы отпустил. И еще когда я его так жопая бы сел бы так. Да, жопая лучше садится. Ты маспин, хай, мейн. Айс. Ласби. Точно? Нет. Да, хорошо. Похуй еще. Нет. Блядь. Я все его. Я пойду. А есть смог? Эрик. Нет. ножку налево даю. Бомба. Не заходи. Двое, двое. Yes, yes, like, cave. Cave. Okay. Живи, живи, отойди. Отойди. Отойди, отойди. Отойди. Хорош Отойди. Отойди. Найс. Хорош. Хорош. Окно middle? Да, да, да. Я ушел. Не зайду ташку, Не зайду. Вы зашли уже, зашли. Ой, зашли в КТ, точнее. Че, вот первая половина, 87, семь, да? Уж выйдет? Найс. А пончик смотрит кто-то? Забей на пончик. Нет, я могу спину Двое, да на, сайте. Давай, двое давай. на сайте, двое на сайте, двое на сайте. Бомбу деффейт, бомбу деффейт. Аккуратно девятка. Вон, вон, вон, Окей, окей, окей Вот, и мне сказал, понимаешь, что типа не... Харим да, сказал, не Да, больше. да, конечно, правильно уже... Но этот на Б должен быть Проходите, я окно. окно, окно Я его ебу Найк Гайз, го контакт кейв Гайз, го инсайд Я не вижу Два тэшка, ждите Два тэшка, жди Окей, а Молли пилар, гэст? Ты один Что надо было делать? Вот что... Что это... Вот зачем ну, по логике правильно это дал. Да, он хорош. По логике правильно это все сделал. И стейкен АК, он банана. Вау. Банан. Плейте, пожалуйста. Донат. Донат. В окно идите твоим шептом как-нибудь что-нибудь придумайте. У вас где-то враг будет один в окне. Смотри, опять, опять! Что это? Какую ответственность вообще. А, убил, убил. Ну вот и... Просто на таких позициях. Да что ты слышишь граната? Просто уже уходи. А потом ты видишь, она вообще ничего не дает. Да. Тим более вот такую. Право. Фу! Ой, я сейчас хорошо сыграю. Да, вот я, вот смотри, я пытался занять позицию, кидаю флажка-то, кинул флажка-то. Надо У меня пончик упор, я не могу. Поставь. Живи, живи, чем Четко. Послал чистую пикну. Я, я на кураже. Сейчас убил... хоп, убил второго. И, И смотри, позиция. На эту позицию. Я, у меня левое плечо видно. Анте. Мы пытаемся Нет. Окей. Он жив. Он жив. Он жив. О, я не убил. Как он выжил? Смотри, смотри, смотри, смотри, смотри. А ты еще мимо стрелял. Да, Я понимаю, ну чего я А вообще кто стол выжил? Да, да, да. Мы все походу так же стреляли. Пикинг нонг. Флешинг Норм, норм. Он там. Я кидаю флеш. Я кидаю флеш. Кинул. Не за столбом, по мне стрельф, У меня охуенная позиция. Ласт авик. Ласт авик. Пикать? Не, не, не. Не вижу Все. О, я испугался, я испугался. Да. мне сказали поймай живи, живи выходи пика его выходи пикать и я я не, пик, пик. не я крутился ну, ты как, как кто крутится на шафте я на шафте крутился да вот ты, ты реально думал что он не знает что ты там да Если я сделал четко но дальше крутить на шафте то либо выйти пик не уже то и доиграет ребят супер супер супер короче какие выводы то, что на этой карте ты играешь более уверенно, не так как train И ты уже знаешь, как действует. С прошлой лиги тебе помогла лига это на этой карте, что ты понимал, что нужно тебя, и ты попросил, скорее всего, эту палицию сам. Mm -hmm. И ты играешь уже более уверенней. Вижу. Это нет. Обредж. No, defend back. Нет, нет. Сколько кидать? Стоит, Can стоит, be? он меня видел. D oh, я даю смог. У машины. Yeah, он Машина живой. Машина живой. Барри. Ты это таки? А я хитул там фак. Sorry покайфу на. Ну на меду типа. Да да да. Добр. Флеш зажег. Шарика стоит она. Ушёш? Правда, О -о -о. Очень плохо, да? Ну, надо если так тушить, чтобы с тобой кто-то выходил или флешку там подавали. Потушил, дал флеш, так, потушил, дал флеш, и вот так, на, вышел, вот так. Mm -hmm. Она вот просто я... А ты вот так уходишь и не понимаешь, что делать? Есть подавбор. Oh. Кажется, когда монстра готов. Алекс, nice uh, take me flash. Oh. Что, блин? ну так. Ты... Ты делаешь что-нибудь помолить Элику справиться с давлением? Там заделано. где-то. Ай, какой ужас! Я просто стою. Но в живую я флеш был больше гораздо. То есть я сейчас был не фу, флаж я был Демка не так показывает. Но не суть, я имею в виду, что ты вот блядь шку, ты двигаешь, ты еще то должен идти, распить или уверен? Он 14 лет играет, Барри. Позор, нет. I flash for the site. Вау, wow. one пилор, one graffiti, и 1 монстр Флешка, конечно Упор, есть флеш на туалете? Да. Ну, ладно, тут, тут тяжело промахнуться, вот это хорошая флешка если. Двое себя. справа с тупой флешкой Нет, флеш-то жестко. Вот и смотри, какое тупое движение А, нет, я не убил флешка не не, не. Да, 2... делаешь 3. А то ты боись? Не загоняю, блядь. Хаешку. А, моей... Граната моя проблема вообще, да. абсолютная проблема. Граната -то бич твой. Да, Трасет, Трайсет. Да, он слепой. Спленд, найс, поможет. Убил, топо молик дай. А, Зиг забрал. Это тропота, okay, да. Со мной Зиг, смотри. Ставьте, ставьте, ставьте. Хэвен, Хэвен, Абик. Куда ты смотал, братан? А, ah, тебя попросили? Сдаешь, смог спла ты спокойно не да, да, Я, я, этот пишу, умер умер. Плать, да, я этот сейчас плать еще плать. раз умру от Хевана, еще раз. Оп, Зик один. Зик один. Смотри, я опять не. Смотри, я опять Хэвен, но открывайся на Хэвен. Вот просто. Я даже не знаю, откуда... я до сих пор не знаю, кто тебя убили. Я понял, у тебя проблема, у тебя бич гранаты, и бич бомбы. Когда у тебя есть бомба, тебе такое очинку, то тебе нужно ее пойти и поставить. Да, да Видишь, как курьерка там до Да, да, да, Ты типа, если сейчас был у меня бомб, ты бы этого ничего не делал. Ты Бежал просто. Согласен, согласен. Я иду. Да, полевай. Разво. Я скинул шпу. Дай мизика. Дай Зига. Да, будет. Держи. Дай флэш вверх Кину флэш Скалода, вот это ну ладно, нормально Ну слепой, да, пьем, да, с слепой пейм, да да нормально э, кар Кар И хопа Там же, э, там нет, же как? Машина, машина, а, еще машина. один Машина, nice. Три в один, а, ребят Банан, банан забери Машина, take banan I don't say stairs Молодцы Guys. Хорош на право, Борь Направо. право, право. Дай. Близко, близко Фанера дал Дилда дал Вот это угу. Есть шорт, я опять открываюсь на Хевен, позорно Блин, гранату достаю, уби... ну, убил, О, ты убил, да? Okay. Убил Я дала смог 9 Дик убил, дик убил Мок на залетел? Да 9 9 не, не было, забыл. садится хороший. хороший, да, у меня сейчас? Да, как и граната Это ты мой ног? смог? Да Ну, хороший вид смог. Ну, он бы он основит уже противника mm -hmm. У меня был смог. я должен был его кинуть, не? Это же да, лучше, правильно, это, это, это, же это лучше, чем лучше, не правильно. Ну, ты вот сюда дай вот, вот так Тык. Ты, короче, это же, бляр, бляр это бляр же играешь, что не кидать вообще Не, правильно ты все сделал, либо вот так вот Тебе надо по пойти поиграть, ты умеешь играть, нормально-нормально Айфайк нормально. On. же не может быть, да, никто? Нет, плэн, плэн, у много надо будет, готовы? Да, я смекал, я смекал Я кидаю, а? выходите, там два человека будет Бля, у тебя и бомба, и гранаты пиздец, тяжело, тяжело У тебя все, весь набор, потому что ты не любишь right right side, Я взял right, чек, me, право Убил право okay. Еще, ооо, nice. смог Смок, дай смог о бомба, <laughs> ты знаешь что? Стеньте тебе прижми, Опять, я, и дальше я, я... о доска о! О, ладно, ох, Бля, ты поиграл на пятерочку. Да? Вот в этом раунде ты там идеально сыграл. Yeah. Так, все четко. Я кинул флеш, Я кинул флеш. Я кинул флэш. флэш Улетела. двумя кнопками так, все mm -hmm. идеально. Прям. Я ему сказал, что ложку кидаю, да Жалко, как ты сейчас сказал А да, вот тут ты с... вот тут... Понимаешь, Правильно. я делаю тут, такие... Я, я даю идеи, когда вижу, что я попадаю Я сделал два и все, бля, да, я не помню, что давай я буду колить что-то А всегда надо играть Увели на пуск, уверенно двигайся Я смотрю рампу, Да чекайте бочки? Бочки нет Нормально У вас там Навел. На, ой, бля Это ужасный ужас Иди-ка Хороший. Хорош, хорошо. Да, он, он слепой, слепой, слепой. Да, yes. да, да, точно. Ой, я убил, убил яма Пришел, пришел. Я взял монстр. Хорош. Хорош. хорошо. по Я отпаташу. Правильно, флешка жесткая. Только ниже жителяй, почему-то так все выскакивают. Вниз, прям тут так ним. Я мощный, может Я взял спину, я спину взял Спину Спину убил Длину убил Длина Long. Эрик, жди лево, Эрик, жди лево Хорошо, вас long. Жестко, брешал Брешал Боихи что ли ты? Мне повезло повезло. Его не успел, на миллисекунде не успел Хорошо, я понял вот, каждую секунду. Эм... Ну принципе, повезло. ты хорошо сыграл. No time? Красавчик, Эрик. Я тебя запрыгну. Один монстр. Монстр. А как спасаться? При... Сто... Стоять вот, вот, вот, вот, во нужно стоять с Вот тут, во-первых, нужно стоять. Нет, человек это нормальный, это все, все стоял и должен те, кто-то с тобой быть. То есть ты тут стоишь, это уже не выгода. С тобой кто-то монстр, кто -то контроль тут так, а Или вот так видишь перекрестно. Ты там можешь вот так контроль, вот так стоит. Немного кроссфера, конечно. прилетает, его кольш пекешь. Да, моя. Да. О, хорошо. Мяч, хорошо. Меня убил сразу. Пойти, ты должен убивать тут. Ну, он очень быстро убил no, Это просто Некса. Был бы любой другой кто-то, даже, возможно, Берри, то ты бы убил Это... это... это... это... Монстра не видел, да, я буду за сайтом Бейте да Эрик за икс встань Да Так враг может найти О, сейчас как по позиции Хорошо Ммм, норму, ты должен был раньше пить. Я и не убил Я должен был выбежать, нет? Да Типа, ну, он начал стрелять, ты сразу выходишь Угу ну, в принципе, так и сделал Живите Ласка, нано Ребят, давайте Мы сделали камбэк за теров. Давайте то же самое Кидай, я Да, давай Я смог монстр даю, и в колпе я на флешке кейс Молик дал Ага Это я? Меня попросили кинуть молд Зиг, Да Он работает, он просил тебя скрыть А, он тебя реально попросил такой кинуть? Наверное, а это вот наверное, нет, наверное, да, он, наверное, вот это, вот, <с> такой же, <с> этот МООДу бесполезный, да? Да, но этот молот можно обновить. было один только в том случае, чем хочет сюда Аркадий, типа как фейк молота понял? Угу. только так, наверное. МООД МОНСТР есть? Я отхожу. Да, я кину сейчас смок и выйду. Да, аккуратно, мог сейчас выйти. Смок... О, сейчас хорошо смог обновил, такой тайминг нормальный ты обновил. Сейчас ты вместе с ним сыграй как-то, возьми что-то, вот на бочках возьми этот. Только монстр смотри. But don't submit, don't, submit, don't submit. Toles empty. it's be, it's be, it's definitely be. I'm coming underground. Или такого он тебе колеб да, что делать? Помоги скорее со мной, да? тебе говорить. Ты не понимаешь, что он тебе говорит, скорее всего. Тебе говорит возьми меня, монстр. Руки отвернут. I <связываю> was short. Хорошо. Okay, yeah, sure. Можешь пошить смог? Да. Doors closed, so yeah. I will go through Я Походу флеш будет. Я Short, I, yeah. I watch short. Don't pick short. Yeah, ты монстр. Да, ты монстр. А меня Тут жестко сыграл. Молотов проблема. Чё то. Вот. Потом чёрол. Мы проиграли, oh, тра. Тип ну, ты хорошо все делал. Как молотов. Тип вопрос молот. А где монстр стреляет? А потом разбили. Шорт шош. Шо, шо, шо. шо. Я смотрю проход. Монстр и шорт. А ну, Но ну, тут да, тут тебя бы при... Ребят, что могу сказать по Эрпасу? Что за атаку ты разоплялся, жестко убивал, угу. разменял, а за КТ как будто ты не играл эту карту. Как будто ты все забыл о чем ведь? мы говорили и показывали тебе. Ты раньше же жестко понимал. Видишь, ты то, что всегда тратишь первый тайминг гранат ты не знаешь потом, как действовать без гранаты. И выбирал неправильные позиции. Все. А так, в принципе, все неплохо. если бы ты играл бы так, как играл на лиге нашей то ты бы сыграл намного лучше и, возможно, может быть, даже смогли дать камочек. Продолжаем смотреть четвертую катку, но уже из дома. Давайте про продолжайте. Да, мост будет Just И зажиму флеш, подышку, да? Я yeah, walking, walking. Я Walk Я вам КТ смотрю, лево отпикивайте просто и ставьте подзигу. КТ, КТ прыгает. Я ставлю. Да, да, да. Да, да, да. Да, он где-то заныкался. Пуш, плюш, да. пуш, Дал первое, дал да. второе. Подвал, да? пошла. Я подвал, подвал. Так, Ух, О, фильме, конечно. Так, Смог опять куда? А, да вы издеваетесь, <смех> ну что это? Никогда бы не выдумал, что я такой головный кидай. О, граната. Ну ладно, это хэш хай. Это конечно. Голова. Джангл. Джангл, еще Авик живет. Мог топ-кон, эрик. Хороший. Топ-кон э, топ и ставь. КТ Это выше. Наголо. Да. Смог кон. Он тебе сказал, да, дать. Ты сейчас смог, даешь правой кнопкой. Дал бы левый, просто всем куда делал. Okay. Ты задумывался, что дал такой смок. Ты сейчас вышел, и он тебя каляет. Ты видишь, что вышел, остался свой смог. Один подкораем. Дай, джунгл, джунгл. Я, я, я, я, Вон джунгл. Помоги. бля. Uh! Ай-яй, ну твис, смотри, просто, просто. Да, да, да. <laughs> Гений. Горит, он горит, он горит. Маршрирт. Зик слева. Зик слева. Очень а долго, они говорят, живи. Говорят, живи. А вот стрельба! Oh. Ну там должен был oh. быть спрей. Ты должен был его убивать. Nice! Найс, броу. Зиг смотрите? Да, смотрю Зиг. Зиг сейчас будет. Я запикаю Зига. Зиг дали флеш. Отошел налево. О, oh, сейчас дай флешку, пацанам, чтобы они Хорошо. Oh, я сейчас зайду. Халик, есть флешка на шоу. Готов? Кидай okay, Зиг вверху флэш. Кину. Хорошая? А, нет, плохая флажка. Плохая. плохая флэшка. Она должна была бить, ударить вот сюда, да, да и да, открыться да, вот да, здесь. Бикаин, Бикаин, топ не Are you out, mitkas? Yeah. Да. Убил его Nice. Nice. Yeah, nice. Nice. No. Nice. No, nice. No, nice. No, nice. No, nice. No, nice. No, nice. No. Nice. Nice. Nice. Nice. Nice. Nice. Nice. Nice. Nice. Nice. Флешки. Промахнулись. Бэксайд. бэксайд живой. Наразу. О, давай. пошел, пошел. Ну что это? Твенти, я не могу ее перестрелять. Не, ну она жестко играет. Ну, мы смотри, вроде раунд берем. Да, взяли раунд. А, да, да, да, две скром. АВП ковры, АВП ковры. Твист пушит, Пэлс, и я да, про это знаю. Я про это знаю и как мусор умираю. Если знаешь, чувствуешь, что дождись, твой тимметр как раз топает, и он забайтится, ты выйдешь и уйдешь. Би, пираж, бираш, бираж. Граната. Ну ки! нью да, ты же взял. О, вот ты знаешь, что тут форс легкий гранат. О, дождался. Эрик, жди, эрик жди. Жду тебя. Возможно, не слышу. Найс. Окей. Он кстати, мед. I'll pick Плохой смок. Участный смок, не открывайся. Посмотри на этот смок. Я сейчас умру от этого смока, смотри. Смотри, какой кринж. Яма да, Двое. Яма выше. Двое яма. Доргой наутай. Все, я умер от этого смока. Я за тиккеном бы попрыгаю. Яму просто. Сейчас полосы выбегает. Пуще лужа. Я КТ. На, Наплотил. Аль, ты это видишь? Это просто худшее, что может быть. А знаешь, почему ты так сыграл? Вот именно сейчас, так сыграл. А. Потому что в том раунде обосрался. А -а -а -а. Ну, это все накопленный такой эффект, когда ты вот обсирайся. Вот как 0.7 ты идешь и ты уже не можешь вот таких даже в 100% ситуациях переселять. Если бы да. ты сейчас шел, наоборот 16, значит, ты бы этого типа с патрона убрал бы. Ой. Самоуверенность, уверенность должна быть в КС, обязана быть Я вам дам флеш заход, право задавить Идите за Борю Пять, дроп, дроп, пышь, пышь, пышь Кейс, ау, КТ нету, КТ нету Он один, он один Гуна, гуна Борь КТ нету, КТ нету, он спина, он спина Штаны, страшно КТ, КТ последний Всё, вон на время Я пошел Я Окей Найс Господи, nice, господи, давай, господи давай, лучше. Давай. Да, давайте, давайте. А? Медленно сейчас, они я тут взрывать да. будут. Ай, флешу, я флешу. 15 до смоков. Да, 15 меня Стоит. Стоит. Nice. Вот ты, если фарминг покупаешь, то, наверное, посолидывай бомбу за иди фармить. А ты вот, бомбу ставишь, и в итоге у тебя следующий раунд остается. фарм, да. Сити. Да. Хорошо. сити. Молодец. Sir. Еще ван more сити, 1 more сити. О! это А, да не, ну вот что это такое? Я спину забрал. Штаны не будет. Эрик, дашь буст? Давай. О, попросили забусить. Кидаю гранату. А я своему своего. Своего какой ужас. Эрик, флешку в КТ, чтобы а, чел маленький. убежал. А, ну или там. Или, или это. КТ. КТ, КТ. Забори, забори, nice. забори. Он маршрут бикайф. Лонг, лонг, лонг. Но он кейф быть. Я что? Э-э, что он бикайф? Ты масштабил. Вот смок, О, смок. Ты смок. господи. Эрик, на тебя. Живить. Жить. Жить. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Ты должен такое ожидать. А он не играет, да? Он да у тебя Смотри, как дождался красиво. Спрей. О -о -о, ты просто займи какой-то сразу. Бомбу поставил, уходи в снова. и за контроль бомбу. Просто играй уже на бомбу. А ты ни туда ни сюда. и в КТ, и в храм, и ну, все собирался контролировать. Да, у смоков. Убил. Я забираю смоков. Еще oh, один. God. Опять проблема со смоками. Спрей не туда. Ну попал. Нормально, yeah, нормально, нормально. нормально. Спрей нормально был. Yeah. Флешку не накину, не хочу. Один на двадцати. Убил. Найс. Дашь на самом деле. Да. Найс. Nice. Раз. Это другой. Это авик. Да. Комин, комин. В Я ставлю? Да, ставь. Так, калыш, у нас чисто было. Но... Бомба, бомба от Элика. АК -э -э банан, АК банан. Калаш, заберите калаш. Я иду. Правильно, правильное решение. Еще должен ждать. Ну, косат, а -а -а... перестрелял. А я Албус ждал, бы. Если ты ждал, то убил Госта. А я туда-сюда, да, смотрел? Да, да, да. Волгу, да, даст, let's go 3 Донат. Я могу зайти? Да, да, честно. Ты туда-сюда снова уходишь, займи, встань просто и все. Ты Уверен стоишь, ты снова отходил есть лево-право, ты двигаешь, из-за этого ты его не убил Я спину забрал Треб забрал А выход ну ладно, тут нормально, тебе должны были присылать Запушил Нормально Ты чего я? Знаешь. Давай 2 Наш сотка Наш сотка Наш сотка Аааа Мид смог, у тебя смог. Да, сейчас он ставит. Да ему. О! Да Неужели? Oh. Хорош. И смотри, вот Поздравляю. единственный нормальный смог yeah. и чел... А, ah, он все равно yeah. пикает. Не, yeah, ну no, ты должен контролировать. Just Ой, to... хорошо. Контроль строил. Кейф, кейф, кейф, кейф. Банан. идет. Кейф. Кейф. Банан раш, окей? Да. А кинешь гранату или занят? занято вышел убил. Нет, а нету больше. Нету больше. Пар... Нет, нет, нет. Нет, подожди, я, я дам, я дам. Да, моя любимая карта, моя любимая позиция. Нет, А, нет, нет, нет. Ужас какой-то. Это молвай для него. Да, это way для него. One heaven. He can take cave. Ты снова смог первый же тайминг даешь смотри какой боже <смех> мой смотри он проложил он из этого идет ты понимаешь я из-за этого умер я постоянно а... умираю от своих же гранат банана банана да, о, Эрик, а, Кус, а смотри, что сделаю. А, я тебе пинга... пингану посадишь, да. Эрик, сядешь. Шу Хорошо. Да, да вы я шли, в вышли. В походу. Флэш. Флэш. Давай, давай. Я я с, с тобой. Отдаю... Давай вместе. вместе. Ой, даю буст, мэджикс. О, это буст, Да. Тойся. мэджикс наверное, видел. Ой-ой-ой, Тойся. Миша, отец, пожалуйста. Два лева. Да, молик. Да, молик. Отдай, отдай. Ты не помогаешь. Никто не вышел. Никто не вышел. Окей акшнэй типа, ой я левый ног прав... я, кнопка. я кинула, потому, да да да ну ты не не не, не нормально не выйдут такой смог видишь сразу никто не пойдет Смотри, вот видишь они ждут я ушел на ты вон такой имеет или вот что-то давай пойти пойти пойти пойти пойти пойти рампа Окей, Bom kick, bom kick. Хорошо было. Что у тебя бомба? Ты говоришь, я что у тебя бомба. Тебе помогли. Вот эта левая кнопка отлинила и нормально все сразу встал. То есть, получается, вся магия в левой кнопке. <связь> ну, в твоем случае, да. Мне кажется, это ему лучший раунд за КТ был. Ну, тут хорошо сыграл, да. Бомбу выбил, еще одного убил, отлидал правильные гранаты все четко было я просто твои тиммейты не успели помочь пойти. смотри я понимаю что тут. там Пусть. да вот ты, ты ждешь Но вот сейчас нужно было приходить просить флешку тиммейта чтобы тебе дали флешку коммуницировать с тиммейтами чтобы чел пришел тебе дал флешку если ты тем более узнал нет, тут хорошо. Вот сейчас дали бы тебе флешку, ты бы всех похоронил. Да, черт. Я викил. У нас есть такой вот Нет, HD. HD. HD. Ты снова. Сейчас лево кинул, что нормально. <laughs> Левочел даешь нормально. Да, если серьезно, <laughs> да. Левая кнопка, ты его. Кайф, би би би би би 2 би 2 би 2 би би вот когда твой человек стрелялся, тебе нужно было вместе с ним кроссфайр стреляться, а ты долго же ты начал лево выдавать, тебе да, нужно было да, вправо да. выходить и убивать, вуха, ты бы сейчас вуха. убивал одного, да. тот бы стрелялся мог бы убить второго и третьего даже забрать, Да. а твоя проблема то, что стрейф лево дал. 13-13 у меня уже пик волнения, понимание того, что мы проёбываем да. свою же игру, о, я сейчас убью знаю. касада. смотри, у нас а, сейчас да. будет 13-14 скорее всего, да, 13-14 должен быть, уберите важный да. раунд, инкайф. Найс. Nice. И что сейчас происходит вот в таком супер важном раунде? Я кидаю молотов. Он ужасный. Граната. Yeah, наверное, граната такая же. А, nice. я На этот смо! смок uh, <laughs> Я yeah, забрал know. окно, окно. 4, 4 в 13-14. Сзади, КТ. Банана А, меня обошли. Так, Эрик, короче, я дам молик на банан, пойдешь за мной и двоим штатом пойдем. Не спускаться. Хорошо, пушен получается. О, мне Мэйжик сказал. Мэджикс решил помочь мне. Ходи, Эрик Бомба у нас. Отдаем, отдаем. Отдаете, да? Пойдем, два Тэшка. Пойдем, Ташку со мной. Там в Тэшке, в уже. Он тоже кинул, он выйдет, смог. Чал, дай смог туда. Или мол, ты же знаешь, что там они есть. Куда, на бомбу? Нет, в комнату ты же видел, что там, да, и моут не вышли. Легиджи, смотри, что делает Какой ужас, какой ужас. Это катарев! Он прошел смог. Как она меня убивает нос копа? Вот такие, вот самые такие тупые раунды, такие дешевые Да, Эрик, но ну, у тебя были игры, ты должен был их использовать, чтобы выиграли Эрик, короче, пойдем два тэшечка санем, после моего твоего Возьми правого, гладь Давай, я давай взял право, я левого забрал Я взял Стоять Кашу стоим? Да, да, да, Размен. Не ожидает Эй, Кейф, Кейф лоу хп Ольга Успи, давай Я должен был помочь убивать его сразу, выбегать на Нет. него Все нормально, правильно не, Нормально все было, да все, норм. One а Смотри, Виктория меня убьет uh. вот так. <С gaat> Получаю, 5 хп остается. Спасибо за игру, ребят. Yeah. Да, Такая <К pronounce> <xa Zimmer> вот история. Какие у нас проблемы в итоге? Гранаты, мало говорю, мало инфы, и, и уверенность И не хватает да. уверенности. Спасибо. Спасибо. Все. Давай. Давай, обращайся. Все, всем пока. Я очень надеюсь, что этот материал был вам полезен и вы досмотрели это до конца. Если да, то напишите об этом в комментариях и как вы вообще считаете, есть ли похожие какие-то моменты у меня с вами. Раскидка это реально большая моя проблема. Хоть что, но у меня в стрельбе реально есть какие-то приятные моментики. Если уже заговорили о стрельбе, то советую вам посмотреть мой ролик, где я стрелял только ноускопами всю игру. И тем самым, скорее всего, побил рекорд всего мира. Тыкайте по ролику на экране и приятного просмотра.